Google Ads сообщил об изменениях в процессе создания компаний в КМС. В скором времени стандартные и умные компании будут объединены в один тип. Создавая компанию, рекламодателям больше не придется вручную выбирать ее тип. Запуск обновления будет начат в этом месяце. Что касается активных компаний этих типов, то они продолжат работать и в них можно будет вносить изменения. Google Ads предоставит более подробные инструкции для имеющихся компаний, когда новая процедура создания компаний в КМС станет доступна большему количеству рекламодателей. А оптимизированный таргетинг позволяет показывать рекламу новым потенциальным клиентам, которые с высокой вероятностью совершат конверсию. Это не только выбранные вручную сегменты аудитории, но и те пользователи, которых рекламодатели могли упустить из виду. Оптимизированный таргетинг используется по умолчанию для всех компаний. Система анализирует такие данные, как ключевые слова на целевой странице и в объектах объявлений, и подбирает аудитории с учетом целей компании. Чтобы отключить оптимизированный таргетинг, нужно изменить настройки группы объявлений. Для этого выберите нужную компанию, а затем группу объявлений, где надо изменить таргетинг. После этого в пункте «Настройки» разверните раздел «Оптимизированный таргетинг» и снимите флажок. С оптимизированным таргетингом можно создать компании в контекстной медийной сети, компании Discovery, видеокомпании с целью продажи, потенциальные клиенты или трафик сайта, например, Action. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!